Если посмотреть на биографии самых известных людей, то можно увидеть, что едва ли не большую часть их дневного распорядка занимала довольно скучная и однообразная работа. Каждый из великих людей обладал рядом привычек, которым он следовал изо дня в день. Эти их особенности очень помогли им в достижении выдающихся результатов. Что это были за привычки и как они влияли на их продуктивность? Что из этого можно внедрить в свою жизнь? Все это вы скоро узнаете. Это видео будет в двух частях и второе вы сможете легко посмотреть на канале Сознания. Ссылка будет в описании. Что же творилось в головах у этих чудаков? Давайте разбираться. Итак, ранний подъем. Я всегда встаю, делаю чашку кофе и наблюдаю, как появляется рассвет. Тони Морисон. Вряд ли вы удивитесь, что многие успешные люди имеют привычку рано вставать. К примеру. Бенджамин Франклин начинал свой день в 5 утра, генеральный директор Apple Тим Кук просыпается в 3.45 каждый день. Знаменитый бизнесмен Ричард Брэнсон также просыпается в 5 утра. Все дело в том, что день становится намного длиннее и успевается сделать намного больше. К обеду обычного дня человек делает намного больше дел и лучше высыпается. Помимо раннего подъема есть еще некоторые полезные привычки. Например, распространенная привычка начинать свой день с небольшой мотивации. Выделите время на то, чтобы немножко притормозить, подумать о своей жизни и убедиться, что вы входите мотивированным и осознанным в ваш новый день. К примеру, Стиф Джобс Каждое утро задавал себе следующий вопрос. Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я сделать то, что собираюсь сделать сегодня? Другой вариант сосредоточиться на оптимизме и благодарности. Например, Актриса Опра Уинфри ведет дневник благодарности, тогда как Бенджамин Франклин спрашивал себя каждый день, что хорошего я могу сделать сегодня. Это прекрасная привычка привносить чувство ответственности и целеполагания в свою ежедневную рутину. Если хотите попробовать более агрессивный старт дня, возьмите пример с мотивационного спикера Тони Робинса. Каждое утро он окунается в бассейн с холодной водой. Он утверждает, что это помогает напомнить моему мозгу, что когда собираюсь что-то сделать, я делаю это сейчас же, независимо от того, насколько трудно это может показаться. Не обязательно иметь личный бассейн для такой практики. Достаточно будет холодного и контрастного душа. Исследования утверждают, что это очень полезно для вашего физического и ментального здоровья. Построение системной рутины Последовательность и системность являются отличительной чертой многих успешных людей. Иными словами, они стали мастерами рутины, что позволило им сделать свою жизнь незаурядной. Как бы парадоксально это ни звучало. Например, писатель Стивен Кинг использует рутинные процедуры как сигнал, который заставляет его мозг работать даже когда он совсем не чувствует вдохновения. Он просто выпивает чашку воды или чая, а затем работает каждый день в промежутке с 8 до 8.30, каждое утро. Вот и все. Каждый раз я принимаю витаминную таблетку, на фоне у меня одна и та же музыка я сижу на одном и том же месте. Бумага находится там же, где и всегда. Совокупная цель всех этих однообразных ежедневных действий – сообщить моему мозгу, что прямо сейчас он будет сочинять. Эта рутина позволяет Стивену Кингу писать по 6 страниц в день и делает его одним из самых богатых писателей в мире. Системная рутина также гарантирует то, что у вас останется время для важных вещей. Исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг уходит с работы каждый день в 17.30 вечера, чтобы пообедать со своими детьми, а Тони Моррисон, мать-одиночка, во время работы над первым романом просыпалась в четыре утра каждое утро только для того, чтобы успеть написать несколько страниц, прежде чем идти на работу. Бывают, конечно, и исключения. Марк Твен избегал подобной стратегии, применяя более гибкий подход. Это позволяло ему планировать свои дни в соответствии с тем, как он себя чувствовал. Он работал эпизодически, в припадках вдохновения. Иногда он мог писать сутками напролет, иногда же совсем не прикасался к бумаге. Время для отдыха Выделять время для того, чтобы перезагрузиться и перегруппироваться, критически важно для продуктивности. Исследования показывают, что перерывы обязательны, а их отсутствие ведет к меньшей продуктивности. Существует множество способов сделать эффективный перерыв. Например прогуляться, Чарльз Диккенс, Бетховен, Чарльз Дарвин, Зигмунд Фрейд, все они любили много гулять, и не зря ученые из Стэнфордского университета подтвердили, что прогулки стимулируют креативность. Также можно отвлечься на свои творческие хобби. Альберт Эйнштейн, например, брал перерывы, чтобы поиграть на скрипке или фортепиано во время того, как обдумывал сложные задачи. Таким образом, он искал вдохновение для разработки своих теорий. Также можно просто вздремнуть. Исследования показали, что короткий сон – это намного лучше лучше, чем выпить чашку кофе. Многие известные деятели так и поступали. Маргарет Тэтчер, Альберт Эйнштейн, Джон Кеннеди, Джон Рокфеллер. Все они делали короткий перерыв на дневной сон. Сальвадор Дали и Эдгар Аллан По считали, что такая практика способствует творческому мышлению. Леонардо да Винчи и Томас Эдисон вообще полагались исключительно на короткие промежутки сна. Они не спали ночью так, как это делает большинство людей. Чтение книг Исследования показывают, что ежедневное чтение может снизить стресс, усиливает эмпатию и поддерживает мозг в тонусе. Многие успешные люди — ненасытные читатели. Теодор Рузвельт читал по одной книге в день. Когда он был слишком занят, этот срок просто растягивался на 2-3 дня. По оценкам Уоррена Баффета, он проводит от 5 до 6 часов в день читая газеты, отчеты и биографии. Создайте свое пространство для работы. Важно не только то, как вы делаете свою работу, но и то, где это происходит. Должно быть специфическое место которая сразу же настраивает вас на рабочий лад. Писательница и поэтесса Майя Энджелоу довела это до крайности. Она арендовала целый гостиничный номер, чтобы там писать. Она описывала его как одинокий и чудесный, отмечая при этом, что он позволял ей разделять семейную и рабочую жизнь. Так что понятие правильного рабочего пространства довольно растяжимое. Стивен Кинг, к примеру, предпочитает аккуратную комнату, в которой все находится на отведенном ему месте. В то время как другим больше по душе беспорядок. Как показывали исследования, это может стимулировать творчество. Альберт Эйнштейн, Стив Джобс, Марк Твен использовали именно такой подход. Вот как это выразил Эйнштейн. Если загроможденный стол – это признак загроможденного ума, то что же тогда означает пустой стол? Найдите то, что подходит именно вам. Мы показали вам примеры рутинных привычек многих великих людей. Как вы могли заметить, большинство из них подтверждается современными научными исследованиями. Незаметные ежедневные действия чрезвычайно важны для вашего саморазвития. Из этих маленьких шагов складывается вся ваша жизнь. Нет никаких причин. Не воспользоваться таким простым, но чрезвычайно эффективным инструментом. Далеко не все приведенные привычки подойдут именно вам. Поэтому обязательно посмотрите вторую часть и внедряйте в свою жизнь хотя бы несколько этих привычек. Спасибо вам за просмотр и внимание, друзья. До новых встреч!